Мы уже начинали говорить о том, что есть этапы на пути к созданию семьи, рассмотрели этап знакомства, и сегодня мы посвятим видео этапу свидания. Конечно, логично, познакомившись с кем-то, выйти на свидание, познакомиться с человеком более близко, вживую и так далее, и тому подобные вещи. Свидание, конечно, важный момент – Однако не нужно забывать одну простую истину, что свидание – это всего лишь свидание. Иногда я шучу по этому поводу, когда этим часто грешат женщины, но я встречала и таких и мужчин, когда человек перед свиданием очень волнуется и нервничает. В своей голове он проживает с этим человеком практически уже всю жизнь. Они уже поженились, поражали детей, отвели их в институт, уже поигрались с внуками и умерли в один день. И как я часто шучу, человек идет на первое свидание к причине своей смерти. Они же уже умерли в ее голове или в его. Свидание это интересная вещь, но относиться к нему нужно не более чем к свиданию. Свидание это не ЗАГС. Да, возможно, вы оденетесь лучше, чем обычно. Да, возможно, вы будете себя вести как-то лучше, чем обычно. Да, возможно, вы захотите показать себя с лучшей стороны. Но все таки это не ЗАГС. «Первое свидание я потом слышу интересные вещи. А скажите, мне рассказывать ему о том, что у меня есть кредиты? А скажите, а мне э, говорить ему э, то, что я работаю и получаю больше него?» И так далее. Хорошо, если человек спросил. Очень часто он это говорит на свидании. Тогда я слышу совсем другие вещи. «О, вы знаете...» Человек мне рассказывал такие интересные вещи. Оказывается, он не работает, бухает с утра до вечера, и иногда кто-то его кормит. Возможно, человек пошутил, и он решил, что действительно все понимают это как шутку. Но человек пришел на свидание, имея собственный опыт. И на основании собственного опыта она не поняла, что с ней шутят. Были совсем другие случаи, когда человек что-то говорит на свидании, обычное и для него нормальное, но он видит совершенно ненормальную реакцию другого человека. В данном контексте проще не растеряться, а спросить, почему человек так делает, и что с этим словом или с этим действием у него связано. Более того, можно даже не спрашивая этих вещей, сказать, что я вижу твою реакцию и, возможно, с ней что-то связано, но у меня ничего не связано. Я не имел в виду ничего больно и ничего плохого. Либо давай разберем это, либо ты можешь меня простить. Мы не знаем, кто к нам пришел на свидание, даже если мы с ним переписывались пять месяцев. Мы не знаем, что будет на свидании. Как я иногда говорю, на свидании тупят все. Воспользуемся молодежным жаргоном. Люди хотят как-то понравиться, люди хотят как-то произвести впечатление. И это достаточно напряженное действие. Они напряжены. Я встречала такие вещи, когда... Отношения заканчивались после первого свидания, причем совершенно интересным образом. Один мужчина рассказывал, «Я выхожу на свидание, прекрасное свидание, расстаемся, чуть ли не целуясь. На следующий день человек игнорит и скидывает звонки». В таком случае я рекомендую взять с собой диктофон и незаметно его включить. И э, послушать потом, что вы говорите на свидании. То есть разобрать собственное свидание. Более того, я уже говорила в предыдущем видео, что иногда мы встречаем не тех людей. Не тех людей можем встретить на любом этапе построения отношений. И иногда второму человеку страшно строить отношения. Я иногда слышу такие вещи, как ты во всем хорош, ты классный и молодец но я люблю своего бывшего, мне еще больно строить отношения. Это все делается только потому, что человек действительно не хочет вообще входить в те отношения, которые, по его мнению, будут плохими. А по его мнению будут отношения все такие, какие у него были. Почему-то человек думает, что невозможно выйти из какого-то порочного круга, который он сам себе придумал. Более того, как только он встречает человека из того самого порочного круга, «Ой, так и быть я решилась!» и попадает конкретно туда. Если вы решили, что человек для вас слишком хороший, вы не готовы, попробуйте. Возможно, это как раз-таки ваш выход из того самого порочного круга. На свидании может помочь так называемая презентация, то есть не то, чтобы сильно отрепетированная вещь, хотелось бы естественности на свидании, а понимание того, что вы будете говорить, а что вы не будете говорить. Да, иногда на свидание приходят очень интересные люди. У нас как-то было свидание с девушкой. Перед свиданием она говорила, ему же не говорить сразу про трех детей. Я у, конечно, давайте оставим это на второе хотя бы свидание. Через 10 минут мужчина знал, что у женщины трое детей. Скорее всего, он что-то умел делать. Но это уже пятый вопрос. Если вы что-то решили, попробуйте следовать своим решениям. Кстати, эта девушка очень удачно вышла замуж, но не за этого мужчину. Итак, свидание – достаточно важный этап. Относиться к нему нужно настолько же серьезно, насколько и несерьезно. И если есть проблема на этом этапе, то дайте себе труд понять, на каком этапе у вас проблемы. Попробуйте понаблюдать за человеком, который пришел к вам на свидание. Например, вы что-то сказали, а там лицо стало каким-то удивленным. Возможно, вы что-то не так сказали. Есть простой прием спросить, а что я сейчас сказала, а что ты понял? И не забывайте еще одну простую истину. Вы пришли к человеку, у которого есть собственное мнение, собственный опыт и собственный жизненный процесс. И он точно так же ходит по всем этим этапам. Вы не знаете, что было у человека до вас. И вы не знаете, будет ли у вас второе свидание или нет. Кстати, есть отличная поговорка. Второе свидание показывает, нужно ли было первое. Я часто рекомендую людям... Все-таки второе свидание именно для того, чтобы понять, действительно этот человек так плох, как вы решили, или это ваше подсознание тянуло вас опять домой. Пошли скорее, нам так хорошо дома вдвоем. Позволяйте себе отношения. И свидание – это всего лишь свидание.